добрый день продолжаем рассматривать программу dumpsus O4.1 basic в варианте лучевой системы отопления так ну и произведем те же самые действия которые мы сделали уже с периметральной системой то есть уберем этот клапан на другой давайте его найдем вот этот нам убрали да то есть заменим его на этот клапан так давайте рассчитаем так ну здесь уже увеличилось так ну и попробуем поставить регулятор давления регулятор перепада давления так ищем арматуру так ну давайте клапан спутник тот же самый который мы убрали когда рассчитывали периметральную систему оставим сюда так ну и регулятор перепада давления давайте возьмем то есть мы брали вот этот вот и вот этот но ввиду того что вот этот вариант не проходил то есть сразу же возьмем больше вариантов Так, ну и не забываем поставить этикетки. Так, этикетки у нас здесь находятся, чтобы в дальнейшем видеть результаты расчета по диаметрам настройками, так далее. Так, ну и одно выведем туда вот. так снова нажимаем расчет так ну и вот как видим то есть мы такими же действиями избавились от серьезного предупреждения то есть, ну а эти можно исправить в последующем. Все я уже исправлять не буду. А вы попытаетесь исправить. Ну, когда бы заказчику я выдавала конечно бы исправил. Но сейчас я показал принципы. То есть программа адекватно читает. Так, ну и давайте посмотрим, как обычно, настройки. То есть у нас должно быть не меньше двух как рекомендует производитель. Хотя производитель Данфоса здесь установлены э, Бадеруса клапаны. Но по конструкции они немножко переделаны данфоса То есть 4 первый этаж. От 3 до 4. Здесь у нас 4.4. 4. Здесь у нас 4-4. здесь у нас два он стоит то есть на грани ну и здесь 4, 4. Ну, возможно здесь уменьшить размер радиатора попытаться но это уже история другого видео то есть можно посмотреть различные данные в том числе и ведомости материалов о каждом составляющем которая у вас учитывалось. вот такой принцип расчета системы отопления лучевой программе Danfoss SO4.1 Basic всем спасибо за внимание кому было полезно до новых видео по разбору программ систем отопления теплоснабжения и так далее. До свидания.